США уничтожают Украину руками России Королевский Объединенный Институт Оборонных Исследований Великобритании изучил трофейные образцы 27 видов оружия, которые Россия использует в войне с Украиной, в том числе крылатые ракеты, системы связи, комплексы радиоэлектронной борьбы. Эксперты обнаружили в этом оружии не менее 450 видов импортных компонентов. В основном производство США. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк. И в сегодняшнем важнейшем видео я подниму крайне острую тему сегодняшних дней. Тему, которую я уже в принципе задевал в своих предыдущих видеороликах поднимал ее, причем неоднократно, как и в прямых эфирах, так и в обычных видео, еще весной этого года. Но сейчас я счел необходимым снова вернуться к ней, так как появились новые, шокирующие, без факты о том, как и какие виды вооружений Запад поставлял России. Начиная с 2015 года, причем поставки еще увеличились с 2015 года, потому что они были, конечно же, и до этого. Но по странному стечению обстоятельств, после того, как Россия впервые вторглась в Украину, поставки еще увеличились с западного вооружения в Россию. И что потрясает больше всего, эти поставки продолжаются до сих пор. Они ввозились в Россию в обход санкций и продолжают ввозиться до сих пор, даже после начала полномасштабной войны. Импортные детали изученного оружия были произведены в США, 70% из найденных. Остальные в Японии, Тайване, Южной Корее, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании и Германии. То есть это то, о чем я и говорю вам. Практически в каждом своем видео э, мы сейчас видим и на наших глазах разворачивается ничто иное, как практика управляемого хаоса. То есть оружие поставляется как одной конфликтующей стороне, так и другой, которую называют якобы врагом. Да? Но тем не менее, если не напрямую поставляется оружие, то комплектующие к вооружениям через третьи страны, поставляется во всю. я не буду голословен в этом видео все что я сказал подкреплю определенными фактами на два источника с которых я брал соответствующую информацию я оставлю ссылки в описании к этому видео там же в описании будет ссылка на мой телеграм-канал проходите и обязательно подписывайтесь также туда потому что там я публикую крайне много чего полезного и интересного обо всем что происходит не только в украине но и во всем мире в целом плюс если вдруг это видео удалят а его могут удалить Потому что очень вероятно, что сочтут его запретным. Тогда я снова опубликую его на моем канале в Бастионе. Ссылка тоже в описании. Проходите и подписывайтесь. Ну и, возможно, в Телеграме, опять же, тоже. Друзья, очень важно досмотреть этот видеоролик до самого конца. Потому что о том, что здесь будет сказано, нужно не просто говорить и делиться ссылками на это видео с друзьями. Об этом нужно кричать во все услышания. И задавать соответствующие вопросы определенным людям, причем напрямую, положив факты на стол. задавать вопросы касаемо того, а что, собственно говоря, происходит, какого хера вообще. Причем эти вопросы должны задавать не только украинцы своему правительству, но и, конечно же, русские своему правительству тоже. Даже те, кто поддерживают так называемую специальную операцию в Украине. В общем...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 Публикации расследователей из проекта Investigate Europe показывают лицемерие европейских политиков, которые сегодня изображают из себя защитников Украины. Результаты расследования показали, что государства-члены ЕС продолжали экспортировать современную военную технику в Россию даже после того, как сепаратисты в Донецкой и Луганской областях провозгласили независимость что стало началом многолетнего кризиса. Как утверждает коллектив авторов Лор Брильо, Анна Курик, Мария Маджори, Лейла Миньяно и Нико Шмидт, анализ видеоматериалов, которые поступают сейчас из зоны конфликта, показывает, что часть этого оборудования в настоящее время используется в СРФ. По данным Совета по экспорту обычных вооружений КоАрм, несмотря на четко сформулированное заявление, как минимум треть из 27 стран ЕС продолжали поставлять под санкционные материалы и оборудование в период с 2015 по 2020 год. А по некоторым данным, поставки даже увеличились. Эмбарго на поставки оружия и техники двойного назначения, введенное в 2014 году, решение Совета ЕС 2014-512 CFSP от 31 июля 2014 года гласит ⁇ Прямая или косвенная продажа, поставка, передача или экспорт оружия и связанных с ним материалов всех видов ⁇ Включая оружие и боеприпасы, военную технику и оборудование, военизированное оборудование и запасные части в Россию гражданам государств-членов или с территории государств-членов запрещается, независимо от того, происходят они с их территории или нет. Однако даже после присоединения Крыма к России, европейские правительства выдали более тысячи лицензий на экспорт оружия, и только около сотни были отклонены. Большинство из них использовали лазейку, которая позволяла выполнять контракты, заключенные до 1 августа 2014 года, или вспомогательные контракты, необходимые для исполнения таких контрактов. Как сообщает издание Disclose, за время действия эмбарго Франция продала России военную технику на сумму как минимум 152 миллиона евро. Цифра, подтвержденная анализом Investigate Europe, ставит Францию далеко впереди своих соседей. На Францию приходится 44% европейского экспорта оружия в Россию. Расследование показало, что с 2015 года Франция давала разрешение на экспорт военной техники, оснащение к категории бомбы, ракеты, торпеды, взрывные устройства, оружие, непосредственно смертоносное, а также оборудование, самолеты с их компонентами и более легкие транспортные средства. По данным Disclose, французский экспорт также включает в себя тепловые камеры для более чем тысячи российских танков, навигационные системы и инфракрасные детекторы для истребителей и боевых вертолетов. Поставщиками этого оборудования выступили полугосударственные компании. В 2014 году французские власти выдавали разрешение на отправку в Россию химических агентов, биологических агентов, агентов борьбы с беспорядками, радиоактивных материалов, сопутствующего оборудования, компонентов и материалов. Количество лицензий, выданных Францией, подскочило в 2015 году сразу после эмбарго, утверждают авторы. Другим крупнейшим экспортером стала Германия. С момента обострения конфликта с Россией власти лидера Евросоюза отказали Украине под предлогом того, что не могут поставлять оружие, так как не хотят эскалации конфликта. Затем последовала издевательская поставка 5000 касок, а вслед за ней попытка утилизации давно просроченных ПЗРК «Стрела» из арсеналов ГДР. Однако, как выяснили расследователи, правительство Ангелы Меркель не смущали боевые действия в Донбассе. И после аннексии Крыма и введения санкций в 2014 году, оно выдало немецкие лицензии на экспорт оружия в Россию на сумму около 121 миллиона евро. В номенклатуре поставок значится винтовки и специальные защитные машины, помещенные просто как техника двойного использования. Данные из всех официальных регистров экспорта оружия ЕС-27 показывают, что в период с 2015 по 2020 год по крайней мере 10 государств-членов ЕС экспортировали в Россию оружие на общую сумму, 346 миллионов евро. Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария, Чешская Республика, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания в разной степени продавали военное оборудование России. Наше расследование показывает, что термин «военная техника» широк и может включать ракеты, бомбы, торпеды, пушки, наземные транспортные средства и корабли. Говорится в материале Investigate Europe, также приведенные цифры в денежном эквиваленте – это лишь верхушка айсберга, то есть то, что стало известно. Итальянские эксперты в период с 2015 по 2020 год поставили в РФ военные машины на сумму около 22 миллионов евро. Сделки, которые санкционировало левое правительство Матео Ренси и которые были подписаны министром иностранных дел во главе с Пауло Джентилони, который сегодня занимает пост европейского комиссара, включали военные автомобили Ивеко. Сейчас на вашем экране фото военной машины производства итальянской фирмы «Ивеко», находящейся на вооружении ВС России, замеченной телеканалом «Ля Сетте» на украинском фронте в марте 2022 года. Судя по видеоматериалам, которые поступают с Украины, эти машины активно используются. Другие страны, в частности Чешская Республика, также поучаствовали в оснащении войск страны, которую они сегодня клеймят как агрессора. На их счету поставки самолетов, беспилотников, летательных аппаратов и авиационной техники – Австрийцы экспортировали винтовки, автоматическое оружие с боеприпасами в Москву, в то время как Болгария обеспечила ВМФ РФ военно-морской техникой. Финляндия, Испания, Словакия и Хорватия также экспортировали оружие в достаточно больших количествах. Друзья, хочу сделать небольшую, но крайне полезную рекламную паузу, чтобы в очередной раз напомнить вам, что у меня в Республике Польша есть свое агентство по трудоустройству, и мы можем предоставить вам достойную работу в этой стране. На мой взгляд, это крайне актуально в наше тяжелое время, во времена, когда многие люди остались без средств к существованию по той причине, что просто-напросто потеряли работу. Поэтому, если вы с Украины, с Беларуси, или уже находитесь на территории Польши. Если вы русский, но ну, адекватный, конечно же, русский, таких тоже берем, и вы уже в Польше, возможно, у вас уже есть вид на жительство в Польше, тогда вас возьмем без проблем, потому что без вида на жительство, к сожалению, русских сейчас трудоустроить нельзя. В общем, если вы относитесь к категории всех перечисленных лиц, то мы с радостью возьмем вас на одну из наших работ. У нас все вакансии достойные, есть работы как для специалистов, так и для разнорабочих, как для мужчин, так и для женщин. Требуются и сварщики, и слесари, и монтажники, и разнорабочие на различные ведущие предприятия Польши. Все работы с перспективой карьерного роста и достойное жилье, конечно же, мы тоже предоставляем. И что очень важно, что нужно отметить отдельно, так это то, что мы за свои услуги не берем денег с людей, которых трудоустраиваем. ни копейки. Имейте это в виду. Это было небольшое отступление, а сейчас идем дальше. Эксперты нашли в российском оружии сотни видов импортных деталей. Их поставляют в обход санкций. Российское оружие сильно зависит от западной электроники. Королевский объединенный институт оборонных исследований Великобритании изучил трофейные образцы 27 видов оружия, которые Россия использует в войне с Украиной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 Импортные детали изученного оружия были произведены в США, 70% изнайденных. Остальные в Японии, Тайване, Южной Корее, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании и Германии. В России альтернативы таким компонентам нет, отмечают эксперты. Многие из этих компонентов критически важные, и без них Россия не смогла бы вести войну так, как ведет сейчас, а, возможно, и вообще не смогла бы ничего в военном плане. Российские военные ищут цель для удара с помощью беспилотника «Орлан-10», затем передают ее координаты с помощью комплекса радиосвязи «Акведук», а затем выпускают по цели ракету из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». При этом Orlan 10 содержит камеру Sony на карданном подвесе с американским электродвигателем Hexitronic. Система управления, которая базируется на микроконтроллере от швейцарской компании -Micro Electronics и оснащен двигателем японской компании Saito Seisakuho. Комплекс радиосвязи «Акведук» содержит более 10 западных компонентов, например, микроконтроллер американской компании Analog Devices и цифровой сигнальный процессор производства американской Техас Инструментс. Ракета 9М549, которую запускают из Торнадо-С, содержит критически важные для навигации элементы, произведенные американскими компаниями Altera Corporation и Semiconductor. Некоторые из обнаруженных деталей – это обычная микроэлектроника, которую используют и на гражданке. Купить ее не проблема. Но Большая часть относится к товарам, которые запрещено поставлять в Россию, в том числе товары военного назначения. Среди этих компонентов есть как старые, родом из 1980-х, так и современные. Например, в ракетах «Калибр» используются детали, произведенные в 2018-2019 годах, когда против России уже 4 года как действовали санкции из-за аннексии Крыма. Также некоторые компоненты даже до начала войны подлежали в США, ЕС, Японии, Южной Корее, Тайване, Великобритании строгому экспортному контролю. Тем не менее, они попадали в Россию. Эксперты считают, что их поставляли туда тайно либо через третьи страны. После начала полномасштабной войны многие посредники попали под санкции США. Что же касается электроники двойного назначения, которая используется и в гражданских товарах, Россия до сих пор может легко ее закупать. Несмотря на то, что после начала войны США и другие страны запретили поставку высокотехнологичных товаров в Россию. Прекрасили сотрудничество с ней и сами западные компании. Так, в РФ после начала войны попали более 15 тысяч партий западных чипов и других подобных товаров. Во-первых, многие массовые компоненты до сих пор не попадают под контроль экспорта. Во-вторых, в Азии и других странах есть много продавцов, которые готовы поставлять эти товары в Россию, несмотря ни на что. Ну, в общем-то, что мы имеем? А имеем мы то, что западные страны продолжали продавать различные вооружение и комплектующие к вооружениям в Россию, даже после того, как были применены к России соответствующие санкции, запрещающие такие продажи, запрещающие напрочь. То есть, после известных событий 2014 года эти продажи, тем не менее, Продолжались в обход санкций, причем 70% поставляемого вооружения либо комплектующих вооружениям, которые поставлялись в Россию, они поставлялись именно из США. И только 30% уже из других стран Евросоюза. Причем, опять же, как я сказал в начале, что самое шокирующее, на мой взгляд, так это то, что поставки продолжаются и сейчас. Вернее, меня, конечно, это не шокирует. Я уже давным-давно. Об этом, если не знал на 100%, то догадывался, о чем и говорил вам. Но сейчас это является абсолютным фактом. Вы можете найти информацию об этом в интернете без труда. Причем соответствующее расследование проводили именно западные различные журналистские агентства. То есть это никакой не фейк. Я оставил вам две ссылки ну, в описании к этому видео соответствующих и в первом закрепленном комментарии. Просто как примеры соответствующих статей в которых подробно расписано что и как поставлялось в Россию и поставляется сейчас если мы говорим о вооружениях из западных стран ну и соответственно подобных статей очень много ими сейчас кишит буквально весь интернет и особенно эта тема стала актуальной на фоне тех нечеловеческих обстрелов украинской инфраструктуры со стороны России которые мы видим в последнее время и если те же американцы еще как-то могут или могли до последнего времени объяснять что, почему они не поставляют дальнобойные ракеты, те же атакам в открытую, почему они не дают больше систем залпового огня, вот за все время там 20 с чем-то было поставлено в Украину тех же Хеймарсов за 8 месяцев войны, на 40-миллионную страну, где протяженность фронта 1300 километров практически, и соответственно 18-20 пусть чем-то систем залпового огня. О том, сколько точно было поставлено ПВО, вообще неизвестно до конца, сколько было поставлено систем ПВО. До нас доходят только обрывки информации о том, что, к примеру, вот член Совета национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал поставки еще двух систем противовоздушной обороны на самс они прибудут в Украину в ближайшее время. То есть двух систем, да, еще двух плюс к тем, не знаю, трем или пяти, которые были поставлены ранее. Германия недавно заявила, что они поставят одну из трех обещанных систем ИРИСТ в Украину в ближайшее время. Макрон заявил, что еще шесть своих Гаубийств там даст. И вот так вот с миру по нитке. В итоге собирается на первый взгляд для обычного обывателя какая-то вменяемая более-менее сумма, возможно даже серьезная. Вот как было заявлено недавно, это полтора миллиарда евро там выделилось раз, потом еще, потом еще несколько миллиардов выделяется на вооружение. И люди, которые далеки от этого всего, далеки от войны и от понимания того, сколько нужно оружия, чтобы противостоять такому противнику, как Россия, им кажется, что это огромная помощь со стороны Запада. Более того, большинство людей говорят, да нам вообще никто ничего не должен. И за это нужно быть благодарными. Так вот я скажу вам, дорогие друзья, что нет, должны, именно должны поставить Украине в десятки, а то и в сотни раз больше оружия, чем поставлено сейчас. И должны, именно должны, обязаны даже сделать это немедленно. И об этом нужно кричать во все услышания, подкрепляя эти крики соответствующими фактами, говорящими о том, что именно Запад и западные страны вскормили этого зверя под названием Россия и помогли встать ему на ноги. Именно в первую очередь благодаря им путинская Россия получила возможность вести вот такую э, нещадную войну против Украины, которую она ведет сейчас. Более того, путинская Россия и дальше получает возможность худо-бедно, но воспроизводить те же потраченные ракеты и другое вооружение благодаря западным комплектующим, которые поставляются туда по сей день. И у меня один вопрос возникает на это все. А почему украинское правительство тоже, располагая, наверняка располагая, всеми теми же фактами, которыми располагаю я и многие другие люди, журналисты, почему до сих пор оно не поставило вопрос ребром, положив факты на стол, сказав что... Ваши компании, там, частные, получастные, неважно, но они поставляли в огромных количествах вооружения, Причем сумма, о которой говорилось, это всего лишь верхушка избра, как, как я говорил, там 100 миллионов этих 200 евро это ерунда. Эти суммы в 100 раз можно умножать, там идет счет на миллиарды и сотни миллиардов евро поставлялось вооружение в Россию и до сих пор поставляется. Эти цифры, которые всплыли, это всего лишь Та часть, о которой удалось узнать. Подавляющая большая, большая часть, конечно же, скрыта от нас. Так вот, почему до сих пор таким образом украинское правительство не поставит вопрос? Что вот у нас факты соответствующие, которые говорят о том, что вы вооружили Россию. Продолжали вооружать даже после того, как она вторглась на Донбасс и аннексировала Крым. И продолжаете сейчас поставлять им оружие. И после этого вы что-то заикаетесь о том, что вы нам якобы не обязаны что-то давать ну на секундочку да президент украины недавно ясно заявил что украине дают всего лишь 10 процентов от того что ей необходимо для того чтобы закончить эту войну к какому выводу можно прийти а к такому что войну заканчивать никому не выгодно то есть тот же вывод к которому мы приходим практически в каждом моем видео более того, если учесть тот факт, что президент Украины, украинское правительство не ставит вопрос ребром до сих пор после 8 месяцев этой войны, после 8 месяцев того, как подавляющее большинство бомб и ракет, летящих на Украину, убивающих там женщин и детей, оказывается были оснащены западной начинкой, прежде всего американской, даже не китайской, а именно американской. И до сих пор не поставлен вопрос ребром, почему так и почему. Соответственно, если уж так получилось, да, вы не даете нам достаточное количество ПВО, а даете вот эти огрызки, 2-3 штуки раз в 3 месяца. Хотя нужно 200-300 штук, чтобы более-менее хотя бы закрыть небо над Украиной. Они по одной, по две, по три дают раз в несколько месяцев. Но, но украинское правительство говорит, мы благодарны очень, хоть и за это. да, Спасибо большое. Ведь мы являемся вашим форпостом, да, без нас Россия была бы уже у вас, поэтому, как они говорят, это война всего мира, это не война не только Украины. Ну, конечно, в этом есть, доля правды. вот только вопрос, на мой взгляд, нужно ставить иначе, так как я сказал, что какого хера вы вооружили Россию и продолжаете ее вооружать, Якобы это без ведома правительства, но это чушь, чтобы в Штатах особенно правительство не знало о том, что какие-то ее крупные оружейные компании поставляют даже комплектующие для вооружений в Россию. При том контроле, который присутствует в США, особенно в этой отрасли, это просто невозможно. Но такой вопрос до сих пор не поднимался и не поднимается, и походу даже не думает подниматься. Почему? Хотелось бы спросить у украинского правительства. Делайте выводы сами. И один из немногих людей, который не боится говорить прямо то, что думает по всему этому поводу, конечно же он говорит только то, что можно сказать, потому что если бы он говорил то, что говорю я то, возможно, его вообще уже убрали, потому что это достаточно медийная личность известная. Это Гэри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. И сейчас я представлю вам несколько отрывков, самых таких, на мой взгляд, важных, из его интервью, которое он недавно дал телемарафону Freedom, украинскому телемарафону. Наберитесь терпения и посмотрите, пожалуйста, внимательно. И послушайте. То, что говорит этот человек. Внимание на экраны. С Брюсселя, я напомню, проходит шестое заседание Рамштайн. Владимир Рунец нам сообщил свежие подробности. Ну а дальше продолжим обсуждать эту тему с экспертом. Приветствуем в нашей студии Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Гарри, добрый день. Здравствуйте. Витаю Украина. Витаем мой Вас. Давайте начнем вот с конца, потому что только что мы так детально обсудили все технические характеристики помощи, которые мы можем ожидать. Мы с вами об этом тоже поговорим. Но я хочу зацитировать одну фразу Джозефа Байдена, который сказал сразу после ракетных обстрелов 10 октября Украины. Он сказал следующее. Он пообещал, что США и союзники сделают все, чтобы привлечь к ответственности Путина и Россию за все злодеяния и военные преступления. Ну, помимо помощи. Есть ли какие-то действительно на сегодняшний момент уже конкретные решения и юридические основания для того, чтобы привлечь именно как военного преступника Путина? Ведь кроме заявления о том, что необходимо эту страну признать страной спонсором терроризма, конкретных действий пока что мы еще не увидели. Что имел в виду Джозеф Байден, как вы думаете? Я, я, я не знаю, что он имел в виду, понимаете, я не знаю, что имеет в виду Путин, я не могу в их голову влезть. Но я знаю, что президент Байден в своей предвыборной кампании сказал, что Путину власти долго не удержится, будут санкции из ада. Он назвал его убийцей, помните, как все радовались в Украине. Правда, вошел в договор по средней и ближней дальности ракетами сразу же, в этом же предложении. Ведь как раз ракеты сейчас на вас летят. И... Uh, и, конечно же, действия были. Действия были, например, Лен-лис. Лен-лис был подписан 9 мая, но пока что вы получили ноль по Лен-лису и не получаете никакого наступательного оружия. Более того, после Рамштайна I сказали, что перевернет небо и землю. И поляки хотели дать самолеты, но через пару дней сказали, что нет, самолетов не будет. Потом через после Рамштайна 2 немцы сказали, что дадут леопарды. Но потом через пару недель сказали: да нет, американцы что-то против этого. Но ну и сейчас уже немцы были готовы дать леопарды, но опять же сказали, что Белый дом пока сами не дадут наступать на вооружение, ничего не дадут. Это все разговоры. То, что они собираются, это все прекрасно. И то, что они обсуждают, и то, что Путину надо признать. Э, террористам и э, Россию страной, спонсирующую терроризм. У нас сегодня, в э, несколько дней тому назад, в Конгресс Лэнзи Грэм сенатор подал -то такой закон, чтобы признать Россию страной, спонсирующую терроризм. Но президент Баден сказал, что этого не будет. Поэтому разговоры, разговаривать политики очень хорошо имеет Ну, в конце всего, чтобы, как вы говорите, начать с конца, в конце концов мы там, где мы были год назад 8 месяцев тому назад. Украина в среднем получает где-то миллиард долларов в месяц. Как вы эти пакеты не разбираете, как они не голосуются, ленд лис не идет, по ленд-лизу ноль. Uh, вся эта брехня про 1 октября только была у вас в эфирах, ну не у вас лично, а во всех СМИ в Украине, нигде на Западе, нигде в Америке, ни одно официальное лицо, ни официальное лицо, ни одно СМИ никогда не упоминало даже 1 октября, это было запущено КГБ И, uh, с Лен Лисом. Поэтому если все, все взять в конце, в сумме, то Украина получает миллиард долларов в месяц. Uh -huh. Uh -huh. Американской, американской помощи э, миллиард долларов в месяц. Просто в сравнении я хочу сказать, что как вот с первых дней войны было миллиард mm -hmm. в месяц, так сейчас средний миллиард... Гарри, да, хотелось бы... Тебе... Просто... Да-да-да. Что такое миллиард в месяц, потому что люди не понимают? Миллиард в месяц ⁇ это то, что мы давали... Афганистану, будучи там при, со своей армией и воюя против бородачей, которые не умеют писать и читать и на Ишаках, и у них только Калашников и там пару РПГ, мы давали 300 миллионов в день в течение 20 лет. То есть вам в месяц дается против второй армии в мире воевать примерно столько же, сколько мы давали Афганистану на три с половиной дня. Гарри, я дело в том, что сейчас точно не и Ксения тоже не может сейчас не подтвердить, не опровергнуть ваши слова, потому что они все э, требуют, знаете, финансового, финансовой отчетности, финансовой transparency, то, что называется, э, прозрачности. Я... Э, я бы хотел сейчас обратить внимание, а сегодня просто уже не, не в... Первый раз обращаю внимание на то, что США хотят ускорить поставки Украине систем ПВО НАСАМС, о чем заявлял Белый дом и координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, как раз во вторник, я напомню, что ракетные удары были в понедельник, и достаточно срочное заявление во вторник, это было вчера, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны НАСАМС. Соответственно, речь, насколько я понимаю, то, что мы сегодня обсуждали в эфире, то что звучало от экспертов речь идет о двух неделях вот вы критикуете сейчас поставки вооружений но есть тем не менее и информация о том что нас будут поставляться ну по крайней мере есть такая инициатива чтобы как можно быстрее доставить в украину да хорошо ну смотрите а... Вы говорили про бюджет, и надо ее проверить, не проверить. У вас 9 месяцев уже, уже пошло, могли бы и проверить. Знаете, вы как разведчики, вы журналисты, должны это знать. А не я этим должен заниматься. И насчет противовоздушной обороны, также президент, многие президенты сейчас они говорят, что... Вот теперь-то Украине нужна, вот теперь мы поняли, что Украине нужна значит, противовоздушная оборона. Девять месяцев не могли понять, что Украине нужна. Все время питали, что у России заканчиваются ракеты, вот-вот заканчиваются ракеты. Опять же, та же брехня, что была и в начале войны или перед войной, когда президент Байден говорит, а мы предупреждали Украину, что будет атака, а мы предупреждали Украину, что будет война. И ваш президент говорит, ну если вы знали, что будет война, почему вы ничего не сделали примитивно? Почему даже санкции не вели, Почему не даете мне оружие, которое я прошу? Ну он не в этих словах говорит, он говорит более дипломатично. Это я так говорю. Почему же вы ничего не сделали? А теперь вы говорите, да, мы будем перевернены небо землей, уже шестой Рамштайн, уже Ленлис uh, подписан. И теперь говорят, вот, мы теперь дадим НАСАМС, должны не только НАСАМС дать, должны дать Патриоты, должны дать ИДЖИС-систем. Это должно было быть сделано 9 месяцев тому назад. И теперь президент Байден говорит, что и что, что наша разведка оказывается знала, что будет такой обстрел у, э, Украины серьезный э, с такими убийствами. Это это не в ответ то, что мост был подорван, а что это было спланировано еще раньше. Извините, господин президент, у меня такой вопрос к моему президенту. Если вы знали, что это будет и такой будет обстрел, если ваша разведка, почему же вы тогда не дали противовоздушную оборону Украины? Почему должны были погибнуть дети, люди? Что же вы сейчас постфактом постфактум реагируете на все? Это давно должно было быть сделано. И две недели? Какие две недели нахрен? За две недели вы знаете, сколько погибнет людей? Если вы не можете посчитать бюджет, так посчитайте жизни украинцев, сколько погибнет за эти две недели, пока придет, что они говорят, то, говорит, то две батареи придут, а некоторые говорят, что это только две системы придут на Асамс. Ну что вы закроете даже двумя батареями? Небо над, над Украиной должно было быть закрыто, Двадцать четвертого февраля То есть он зол и я скажу честно, я тоже зол, потому что ну, это вообще переходит все границы наглости. Я понимаю, там глобальные какие-то игры, одно, второе, третье. Но они даже утаить не смогли тот факт, что они до сих пор снабжают Россию оружием. И при всем при этом не могут нормально вооружить Украину. Для показухи делают эти различные. Рамштайны 2, Рамштайны 3, 4, 5, 6. Говорят там цифры ну, там, в миллиарды и в десятки миллиардов долларов. Для обычного обывателя это очень внушительные цифры, очень внушительные, но для войны таких масштабов это ничто, это пыль. Особенно если учесть, что из этих десятков миллиардов лишь малая часть идет на вооружение, остальное там на всякую другую фигню, амуницию, но ну, тоже важную, но тем не менее. То, что они дают, это нужно четко понимать, как сказал гарри Табах, это приблизительно столько, сколько они давали на войну в Афганистане, да, бюджета. Но там... Война велась с бородатыми душманами, которые сидят в пещерах, у которых нет ничего, кроме автомата и гранатомета. Совсем другая война, больше партизанская. А здесь открытое противостояние, крупнейшее со времен Второй мировой войны в центре Европы. Считай, еще раз повторюсь, продолжительность фронта, линии соприкосновения, около 1300 километров. И они мало того, что наступательное вооружение дают по крохам, так еще и не дают противовоздушную оборону. Хотя это оружие для защиты, а не для нападения. То есть тут уже это не объяснишь чем, тем, что они боятся дать нормально, нормальное количество систем ПВО, потому что там Путин применит ядерное оружие. Тут уже это не прокатит. Почему никто даже не может прокомментировать? Дают такие крохотные количества, когда нужно 30 минимум систем, дают 3, когда нужно там, минимум 50, дают одну. Что за бред вообще? Вот посмотрите сейчас на картинки, которые на ваших экранах, и на них показано, сколько танков и различной другой техники в Украину попало в руки украинских защитников от России. То есть, когда российские войска на том или ином участке фронта отступали и побросали эту технику, выходит на то, что Благодаря этой отставленной технике Украина вооружилась гораздо лучше, чем благодаря тому так называемому ленд-лизу, который идет сейчас с запада. Якобы должен был начаться в октябре, но это все фейк. Он якобы начался уже давно, но вот это он и есть. То есть вот эти вот крохи, да, то что дается раз, пару раз там в месяц, пару систем ПВО, пару систем залпового огня, это и есть якобы этот самый ленд-лиз. И, судя по всему, так он будет идти дальше до тех пор, пока реально не решат закончить эту войну. И тогда уже, судя по всему, дадут что-то более серьезное и в больших количествах. А может, сами вступят в войну. Непонятно пока, к чему это все приведет. Но уже, ну, пожалуй, с уверенностью можно сказать, что, судя по всему, что происходит, они планируют затянуть эту войну надолго, как минимум еще на весь 2023 год. Друзья, еще раз прошу вас делиться ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, поддерживать его лайками для распространения, писать комментарии под ним, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Потому что это тема, о которой нужно говорить и кричать во все услышания. Нужно задавать вопросы на каждом уровне в правительстве по этому поводу, что за фигня вообще происходит. Почему все так нагло и открыто, и никто даже на это не реагирует? Сейчас я говорю о поставках тех же комплектующих к вооружениям в ту же Россию с Запада. Ну это просто бред какой-то, да, на первый взгляд. Но это происходит. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, берегите себя. И надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.